Уважаемые присутствующие, я думаю, что вы, наверное, не понимаете, что это сессионный зал, и в этом сессионном зале работают депутаты. Вы сюда приглашены для того, чтобы видеть, как работает сегодня депутатский корпус. И если вы пришли сюда для того, чтобы кричать свои речевки, вы попали не в этот зал. Поэтому у нас у нас у каждого есть свой статус. А у вас сегодня есть простой статус, вы харьковчане, пожалуйста, не мешайте нам работать. Вы можете, выйти, вы можете выйти куда угодно и петь гимн Украины там, где это положено. В сессионном зале, пожалуйста, в сессионном зале имеют право... в ЗАЛЕ. И... Вы знаете, вот эти вот ваши слова гоньба, они уже просто-напросто вошли в такой обиход, что вы, наверное, думаете, что здесь гоньба, это мы начинаем бояться и так далее, и так далее. Вы постойте, пожалуйста, постойте, пожалуйста, молча и не мешайте депутатскому корпусу начать сессию Харьковского городского совета. Так.